нашего сегодняшнего, ныне, вот сейчасшнего разговора, это фундаментализм. Мы понимаем, что это термин, ну, такой исламовеческий, научный, академический, и это явление чаще внутри среды, внутри там, джиматов, внутри ума, мы называем, в зависимости от эмоциональных... Оттенков кто-то называет салахизмом, кто-то называет вахабизмом. Есть и более экзотические э, вариации типа чистый ислам или ислам строго соблюдения. Э, вот мы сейчас говорим об этом. И э, начнет э, эту тему, собственно, основной докладчик, это Мухаммад Салахиддин. Ильмир Муалин будет ему. Э, Оппонировать. У вас и у меня есть право задавать вопросы, но у меня, наверное, еще есть возможность э, прервать. Регламент э, примерно тот же. Я всех попрошу высказываться как можно более тезисно, четко и внятно. Если у вас есть вопрос, задавайте его как вопрос. Если у вас есть мнение, переведите, транспонируйте его в вопрос. Э, Мухаммад, прошу ну, наверное, я скорее продолжу уже не как с суфийской стороны, с а именно с фундаменталистка, хабистская, садафистская, уже как раз я задумал эту тематику. Но то, что касается заданной темы фундаментализма, который указан, ну, фундаментализм, как вы уже сказали, да. В принципе, он начал муссироваться, фундаментализм в 80-х годах. В основном он был предназначен к различным исламским активным движениям, в частности, политическим движениям, поэтому в прессе в основном характеризовался как вот фундаментализм. И где-то в середине 90-х, когда несколько политической ситуаций, в нашей стороне изменилось в первую очередь мировой, какие-то пошли тенденции противостояния различных, появился такой термин, ну, начал, точнее он был до этого, но он начал тиражироваться именно вот в середине 90-х, особенно на нашей территории Российской Федерации. Вот, и начал вот именно развиваться в таком ключе. Ну, как я уже сказал, в принципе в начале 90-х, именно в 92-м, после развала СССР, смены режима, то есть упадка коммунистического режима, начали появляться очень много различных идей, то есть рухнула железная занавесь. И в Российскую, в частности, в нашу страну. Приехало очень много различных деятелей, шейхов. Также поехало очень много из нашей страны, за рубеж, и получили очень много информации. И вот одна из них, это да, получили знания, новых знаний, новых людей. И одна из них, вот это наша, первую очередь, молодежь, молодежь начала знакомиться с исламом с салафидского плана. Ну, это, это в основном Саудовская Аравия. Да? Мы ну, еще и были, знакомились с такими направлениями, как тоже очень... Заметными направлениями, как братья-мусульмане. А, кстати, вот братья-мусульмане, они тоже имеют начало суфийское. То есть основатель братьев-мусульман воспитывался в суфийской среде. А, то есть его отец был суфием, он воспитывался у суфийских шейхов. Но немножко вобрал некоторые элементы суфи, э, сарафизма и создал что-то такое соединенное между суфийской и иславийской категории вот, движений. В принципе, она тоже сыграла, в принципе, сейчас играет вот это тоже направление, очень важное, важную роль. Мы знаем, что сегодняшний режим в Турции в принципе, он так или иначе относится к этому направлению, да, с которым сотрудничает наша страна успешно, на десятки миллиардов долларов. Вот. и салафизм, сейчас вот вы видите, сразу поменялось отношение, как э, король Салман приехал э, с огромной делегацией впервые в истории э, э, России, Приезжать роль в нашу страну. И, в принципе, сейчас очень пошли интенсивные взаимоотношения, ну, больше в экономическом, конечно, в плане, политическом. Меняется а, конъюнктура в мире. Поэтому, в принципе, и все любые движения, и в частности вот, салафийское, будь то суфийское, здесь в первую очередь играет роль социальные, и политический. И противоречия, которые возникают между различными группами, они возникают не на религиозной или почве аквиты, вероубеждения, да? они в основном возникают из конъюнктуры. Вот. Конъектура подогревается в основном политиками, и политическими деятелями. И вот эти противоречия внутренние тоже подогреваются. И, и на правление. Очень яркое такое тоже наблюдение, когда американцы зашли в Ирак. То есть до этого фактически нигде не муссировалось вопрос шиизма сунизма в Ираке. То есть этот вопрос был такой. И население очень много общался с иракцами. Вот. В то время, до вторжения американцев в Ирак, то есть вопрос сунизма и шиизма практически не возникал, особенно среди населения, они жили достаточно очень тесно, дружили, женились друг на друге и жили достаточно очень мирных условиях, да, и взаимопонимания. Но вот этот вот раздел, он произошел с вводом, и резко появились курды, резко появились политические тенденции в этой стране, да, и, и пошел принцип разделяя власть, раз пришла сюда какая-то определенная крупная сила, то она начала делить. Такая же ситуация примерно прошла в 90-х годах, то есть начали делить там салафитов или не таких, еще не, не, не, не до конца образованных салафитов, да, не до конца получивших салафитские знания, да, то есть, которые в основном пользовались какими то яркими высказываниями, выражениями салафитских шейков и так далее, да? их начали стравливать какими-то суфийскими и суфизм, например, я имею в виду на Кавказе, в частности особенно в Дагестане, да, вот начал наращиваться такой был задействован государственный ресурс, ресурс на наращивание менее благо, менее удобный, вот, вот их потому что она как-то больше ассоциировалась с сепаратизмом, вот, и здесь шел такой, и, и искусственно разогревался вот этот вот конфликт, конфликт, и который был, поскольку у суфийского направления был государственный ресурс, естественно, постепенно э, салафинс был вытолкнут из... Дагестан и маргинализирован, так скажем, да. А вот сейчас интересно, очень тоже можно наблюдать ситуация в этом плане в Ингушетии, да? Сейчас вот достаточно разумный нынешний глава Ингушетии очень, очень разумный, очень взвешенный, Мне приходилось с сидеть общаться. Вот, и даже вот на, одном из, на одной встрече вот мы сидели вместе с Ивкуровым, он мне рассказал очень, и вот это такая простая история, которую он рассказал, я понял, какую политику он хочет вести у себя в республике. На простом примере. мы летели в Кувейт и делали транзитную пересадку в Дубае. И, ну, и мы пошли в Мусалю, там есть в Дубае, Место для молитвы, и он со своей группой пошел совершить намаз. И некоторые из его группы пошли делать тагарат. И он остался в Мусалье, у него был тагарат, он остался в Мусалье и наблюдал за приходящими в Мусалью людьми. Он говорит, я смотрел и поражался. Приходили манголоидные, негроидные, европроидные там... Азиаты все вместе сидели, каждый читал намаз, как каждый держал руки, то есть это говорит лидер, политический лидер республики российской, да? И вот он со стороны смотрит, для него это вот как это было диковинку. Да? Кто одел э, тибетейку, кто не одел тибетейку, кто руки держит над пупком, под пупком, без, э, э, на на намазе, да, кто как. Есть, и э, когда кто-то сказал и вдруг все встали, все вместе прочитали. Потом, когда пришли мои э, представители делегации, мы встали на намаз, вот он, он говорит это с таким вот, с открытием для себя, да. Вот, и мы тоже все, и каждый читал, кто раздвинул ноги, кто сдвинул ноги в намазе, кто, у кого, где руки как находятся, у кого чего. Каждый читал, и ни у кого, никак ни, друг друг другу не было претензий. Никто не возмущался. А когда я вернулся в Ингушетию, зашел в мечеть, даже мне делают замечание, почему я детей не одел, при главе республики, там приходит, там один сидит, там... Извиняюсь, Морган, <смех> не говори, республики челки тебе кинет. То, что он не увидел. Это... И вот он, в принципе, в таком простом примере, он объяснил. Поэтому он сейчас дал возможность другим, и вы знаете, наверное, там произошли какие-то определенные проблемы да, вот с духовным управлением в Он пытался как-то это все уравновесить именно дать возможность всем как-то реализовываться. То есть такая мудрая мод, да, позиция политика. Да, он для того, чтобы навести э, стабильность своей республики, он понял, что не надо ограничивать какой-то группой, там, суфийской, салафицкой, или еще. Не надо людей ограничивать группы. надо создавать все равно. Вот суфизм, салафизм, игмунизм и другие группы. Вот, я скажу вам вот из моих длительной практики, это просто черта характера. Одному свойственно, вот, больше соляфизма, его характер, она более приколный солафизм, или он воспитан такой ментальностью, да? ему больше присуще, ему комфортно в этом. Ему некомфортно вот, быть тасауфом. Вот. Да, немножко... То есть это такие разграничения движений. Потом кому-то более комфортно, где-то посередине где между тасауфом и, и соляфизмом. Это вот... Ихванисты, вот, ну, они, они тоже вот делятся на очень многие э, организации. Да? Например, есть Ихвана Муслимон, братья мусульмане в Египте, которые запрещены в России. Да? А есть братья мусульмане, которые называются Камаз, которых Путин пригласил в Москву. Вот, то есть, э, все очень разнообразно. Есть э, тоже представитель -то, школы братьев-мусульман. Есть, то есть они тоже все очень разные, и в силу политических обстоятельств они оказались кто-то у кто-то оказался у власти. Дорогой Мухаммад, на минуту, да. позвольте ваш микрофон, потому что у нас остался один, я просто хочу зафиксировать две установки, которые вот сейчас вот прозвучали, они крайне интересны, но... Я хочу вот на них поставить акцент. Первый, э, первая установка это то, что вот разделение салав на салав, да? это не э, вопрос кыды, а вопрос политических взглядов, политической ориентации. И э, второй момент, что это как бы некие личностные характеристики, то есть просто человек психологически одному свойственно такая некая э, романтическая размытость, вот он там, в суфе идет, а есть люди вот, строго как вот, бухгалтер, там, да, вот те вот как бы в салах. Это два установ... две установочные вещи. И в связи с вот, первой установочной вещью, что различие между э, салафитом и не салафитом, это не столько вопросы Ахиды, а сколько вопросов политики, у меня к докладчику вопрос. Вы, могли бы вы очень коротко, в двух-трех предложениях сформулировать, а что есть политическая кредо салафитов и чем оно отличается. Это первый вопрос, вот в этой связи и второй. А что, у не салафитов нет политических установок, или они тоже есть, но другие? В чем разница, политическая разница между фундаменталистом и не фундаменталистом? Не, ну здесь надо выделить момент. То есть салафиты, то есть суфи, давайте начнем. с суфи, и эльтасауф, они больше заняты вопросами души, да, то есть полного совершенства и так далее. То есть у них вот как бы акцент наставлен на это, и вот они вам вот как бы именно как заточено над это. Да. Салафиты это буквалисты, да, то есть которые, ну так это вот группа, если так вот в двух словах, на самом деле все гораздо сложнее, то есть они больше вот, приближены такой буквальной теории, да, а уже другой, и, и, и тех, и других огромное множество. В зависимости от страны обитания, да, внешних влияний, в первую очередь политических и конъюнктурных. Все они так или иначе зависимы от конъюнктуры, которая в данной стране, политической конъюнктуры, которая сегодня находится в той стране, обитаемии. Вот. И потом, поэтому здесь нельзя рассматривать их как единый организм. Это не единый организм. Как я уже тоже раньше сказал, ТАИКА тоже очень с одинаковым названием я в вот разных странах бывал, встречался, они очень разные. Они очень разно, по-разному реагируют на даже на, и даже на политические события, на политических лидеров. Одни торикаты, которые поддерживают какого-то лидера, да, в своей или в другой стороне, а другой такой же торикат с таким названием не поддерживает. То есть у них, в зависимости от того тоже, как, какая подборка там у них интересов. — То есть вот. двух-трех предложений определить это невозможно. Невозможно. Очень-очень разнообразно такой цветной фон и надо конкретно разбираться в каждом отдельном случае. Иначе это будет э, не, не Спасибо. У зала есть вопросы? Я не дал вам прошлое слово поэтому спрашивайте. Вопрос и кратко. Да, Михаил, спасибо большое за вашу интересную идею. Вы сказали, что психологическая склонность определяет значит, приверженность тому или иного течения. Есть там, в принципе, вот в этой идее заложено, заложен путь к признанию внутри многообразия. многообразия. то есть, а значит и, собственно, утверждение единства среди мусульман, то, к чему мы все стремимся. И это очень хорошая, очень сильная идея. И вот мне бы хотелось уточнить, призна... то есть, до какой степени вы лично готовы пойти вот в признание этого многообразия мусульман? То есть, конкретно, то есть, готовы ли вы признать шейх, то есть, признаете ли вы шиитов мусульманами, да, то есть, что у них тоже какая-то своя склонность там, к определенным взглядам, течения. Да. Второе, ахмадийцев. И третье, то, что сейчас вот стало можно обсуждаться, коронит. Вот эти три а, течения. Можете ли вы увидеть, что за этим тоже лежит какая-то склонность определенно психологическая, соответственно, вы тоже их должны включать в исламское поле. Или вы их исключаете из понятия мусульманина и так далее. И с первой части, если вопрос по суфизму. Но, в принципе, тоже продолжение этого будет вопроса. Как известно, суфизм, он бывает двух видов – интеллектуальный, и вот после «Мамы Газари» пошел народный суфизм, да, то есть старикаты, буридисты, и, как я, насколько понял ваше выступление, вас претензит прежде всего к такому народному суфизму, к этой, с его бюрократией, с его государственным этим аппаратом и так далее, и так далее. А как вы относитесь к интеллектуальному суфизму? Вот Агидар Джа, Джахидович Джималь, он принципиально выступал против учения Бонараби. То есть он его воспринимал как пантеизм, хотя, мне кажется, это совсем корректно. Ну, тем не менее, он... И последовательно он дискутировал с Иванорабией во многих своих выступлениях. То есть это представитель такого интеллектуального суфизма. Вот вы, как представитель салафизма, как относитесь именно к интеллектуальному наследию суфизма? Воспринимается ли его на доктринальном уровне? Или для вас это что-то, какое-то неоплатаническое влияние, вторжение каких-то иноконфессионального присутствия внутри ислама и так далее? Вот эти два вопроса. Спасибо. Спасибо. Ну, я как не сарафит, наверное. Назвался грустный. Да, ну ладно, хорошо. Если вам так нравится. <свят> ну, во-первых, первый вопрос, да. Ну, я, конечно, толерантный, либеральный, наверное, уже стал после того, как прошел через все гарнила различных течений. Вот за 40 лет своей исламской деятельности я побывал, где только я не был, поэтому кого только я не видел. Вот Каких видов я организации не видел, все, я уже устал от всех, если честно говоря. И поэтому я уже стал толерантный и простый. И стараюсь как что вижу, что вся вот эта бодяга, она имеет конъюнктурный и политический аспект. То, что касается шиитов, ахматитов и так далее. Я считаю, что, во-первых, есть Коран, есть Суна, это основа. Ислама, да? Она вся те, кто признают Куран и Сумму, соответственно, он является мусульманином. Вот, и, если он следует им по своему следует, да? например, то, что касается шиитов, у них есть джафаритский моссад, есть там еще какие-то, у них очень много течений и которые несколько есть течение и в суфизме, который граничит с языческими моментами, есть некоторые из этих э, компонентов, да, ответвлений, да, у которых есть такие, встречаются. то же самое встречается и с компонентом, э, э, ширко, да, и встречается и у суннитов, и, и в, них, в суфийском направлении, или в других направлениях, то есть элементы встречаются. Также у шиитов есть такая ситуация, но я считаю, что все это рак, это мнение, все интерпретации, как и мазхабы, и шиитские мазхабы, и это мнение, это интерпретация людей, богословов и так далее. Поэтому я, честно говоря, уважительно отношусь ко всем, это мнение, в шиитском направлении тоже есть. Очень серьезные богословы, у них очень серьезные, как сейчас любят говорить, долилии к своим, да, то есть их трудно опровергать, потому что уже прошло очень много времени, они опираются на какие-то тоже свои источники, тоже утверждают, тоже читают, они тоже читают пятикратные намазы. Вот, ну есть какие-то, я считаю, шероховатости. Все-таки это шероховатости, и можно взаимодействовать. И в основном также противоречия между нами, в основном, они политические. Например, сейчас Иран, он продвигает такую сасанитскую, ну, политический Иран, он продвигает атаку. Ну, свою политику возрождает какие-то. Вот, было имперское начало, и, в принципе, государство очень затрачивает большие э, средства, есть в бюджете Ирана, да, которые затрачивают на м, распространение именно вот, шиитской модели да, в разных регионах. Это и Африка, и, здесь у нас в России культурные центры активнее действуют, чем какие-либо другие. Вот. Так что поэтому я к этому отношусь. Надо, надо сосуществовать, надо понимать, надо сидеть и договариваться, разговаривать, и стирать вот эти шароходатости, которые на, на, вот именно на уровне веры, вероубеждений, интерпретации фиг там, и так далее. Вот, это вот то, что касается, касается ахмадитов, Ну да, у них есть некоторый отход, э, ну, как сказать, если так можно выразиться, э, в частности, они вышли в Пакистане. Они тоже, Ахмадиды, они тоже имеют политическую основу, да, то есть они сидят в Лондоне, они нужны были мид э, они нужны были Великобритании, полный был державы для того, чтобы иметь какой-то ресурс, воздействия на для дестабилизации, поэтому они в принципе используют. Я посещал их в Лондоне. Это внешне, это такая ханофидская такая мечеть, самая старинная мечеть в Лондоне. Вот. Также они читают намазы, все делают, но у них какой-то там есть, извиняюсь, прибамбас свой, вот. который, который они его используют, а благодаря тому, что они видят, что их не любят. Основная масса, куда они пришли из э, Индостана, в частности, из Пакистана, э, вот, э, то для того, чтобы их использовать, их в основном используют в качестве такого рычага воздействия, тоже политического рычага воздействия, давления и так далее. Вот. Второй вопрос у нас был, это первый вопрос, примерно, я думаю, ответил, да? Вот. Второй вопрос... Ну, же самое, про суфи. Ну то что касается супер, как я уже сказал, это очень э, у них очень много граней, они очень разные. <клышь> вот а есть которые, вот как разъяснил сегодня. Авдоров Казрат, он описал такими должны быть супер, я думаю многие из них сидящих говорят, ну, такой расклад в принципе удовлетворил. Вот именно такая позиция сухих, которая создала очень большую роль на протяжении всей истории своего существования, для именно просветительской. Но э, когда дело возникало с какой-то конъюнктурой, политической в частности, у султанов, у халифов и так далее, он и играл какие-то деструктивные роли. И были столкновения, мы знаем много таких столкновений, да, от, в частности, с Ибн в 13 веке. да, То есть там были именно бюрократические структуры суфийские, которые существовали при Ибн Таймии, очень много наделали скандалов шейх Бентами он был э, таким, э, во-первых, очень серьезным богословом, мыслителем, и ему приходилось вот тягаться сухнями, которые, в принципе, готовы были отдать оккупантам монголам, или как называют их татарами, в арабском мире. Да, да. Вот. вот он э, выдвигал какие-то определенные враги, что надо освобождать землю от них мусульманскую то есть вот в почве там происходили небольшие трения ну их почему-то тоже постоянно их тыкают, что это какие-то ахидальные, верующие такие и так далее может они имели вид но там тоже связано с политикой с конънектурой с суфийской бюрократией не хотела отдавать чтобы меня следили. И поэтому они ставили на своем, и у них происходили определенные столкновения между собой. Вот. А то, что касается вот еще интеллектуального и народного, ну, я не против, не, на, не могу выступать, не против ни народного, ни титуального если они в определенных рамках. То есть, если они никогда не выходят, и даже и слово давать, либо на арабии, допустим, я считаю, что... Я раньше тоже думал, вот он, еретик какой-то, такие вещи заявляют как он себе может позволять. Потом постепенно я понял, в принципе, пускай говорит, надо слушать, если не надо говорить еретик, просто говори, как, как ты думаешь, вырази свою позицию, да, иди когда ты ведешь диалог, интеллектуально возвышаешься. А когда ты так ты опускаешься. То есть ты себя ограничиваешь. То есть когда ты кого-то называешь эриттиком. Поэтому я не сторонник был а, таких обзывательств, такфиров, потому что это маргинализирует это человек, который это... Занимается, он маргинализируется и создает большие проблемы для окружающих, в первую очередь для своих Ну, так и скоро. Есть еще вопросы? Еще один, потом перейдем к оппоненту. Вы Давайте, слушай. Конечно. А, вопрос Мухаммад Абзилов. Вот даже если вот на эту схему посмотреть, да, суфизм, традиционализм и прочие деления. Вот, Мухаммад Абзы, вам не кажется, что иногда мусульмане ведутся на какие-то условные деления нас, уммы? То есть вот на самом деле вот такой четкой границы нет, что здесь фундаменталисты, здесь традиционалисты и так далее. Даже суфизм он неоднородный. Люди же просто вот по природе своей склонны, да, ага, там немцы и англичане воюют. А есть ведь и такой фронт наполовину немцев, наполовину англичане, да, и они в такой войне обычно тоже какую-то позицию занимают, иногда нейтрально, но это тоже позиция. То есть вот. Вам не кажется, иногда вот мы на такие деления, которые часто предлагают востоковеды или просто исследователи, мы как-то ведемся. То есть, таким образом, чтобы мы вынуждены, что ли, какой-то фронт занимать и уже позиционировать себя кем-то. В итоге мы становимся кем-то, кому-то врагом. А на самом деле же умма, это же, мы же мусульмане, да? вот, Сегодня, например, здесь брат Аушова. Он говорил, кто такой суфист? Это тот, кто работает над самоочищением, над собой и так далее. Так ведь и салафиты же то же самое говорят. Они ведь тоже от души, о, о самоочищении и так далее тоже заботятся. То есть вот, не кажется вам, что от этих просто делений и стереотипов устойчиво отходить надо? Ну, безусловно. Я думаю, главным фактором для откуда от этих стереотипов, от этих делений, это просвещение. То есть поднятие образовательного уровня. То есть образовательный уровень очень низкий, особенно в России у нас очень низкий. Я просто вот приведу пример, я уже говорил об этом. Простой элементарный пример из ближайшей практики. Боснии в, в недавно я встречался с ними, несколько раз уже встречался с ними, вот. общался. Ну, первое, первое, вот, я хочу сказать, я вот сидел еще, когда я был в Кувейте, сидел Адольф Вальдах, если вы знаете, замминистра Ваков. у него на диване пришла группа властниц, разных возрастов, женщины, мужчины, молодые люди, и началась дискуссия, интеллектуальная дискуссия на русском языке. Адель сидел, я еще кто-то со мной был, не знаю, из России. Вот. И большая делегация. Я, я, я был поражен. Я представил, а из России я, я мог бы набрать людей, мусульман, из России, где больше 20 миллионов. Вот я общаюсь уже с разными кругами, духовными правами, с мультиями. Я понял, что я не наберу даже из измовки, которые могли бы на таком уровне, как боснийские, боснийская группа, которая приехала на Семена, могли бы вести дискуссию на таком уровне еще на русском языке. Это первое. Потом я с ними начал разговаривать, меня заинтересовало, сколько у вас людей кандидатов. Исламских наук. Вот, спросил первое, что, то, что я не могу найти столько людей в России, которые могли повести такую же дискуссию на арабском языке. Потом я спросил, ну, тогда это было несколько лет назад, 50-60 у нас кандидатов наук на 2 миллиона мусульман-властинцев, которые также являются, как и мы, коренными жителями европейских стран. Посмотрите, я, я тоже не очень понимаю, почему наши мусульманские деятели не идут за опытом в эту соседнюю страну. А, а сейчас там достаточно большая гармония. Там был, да, радикализм, слофизм, там ехали бороться э, за освобождение от геноцида, там, наверное, серебреницы геноцида, сербов и так далее. Там очень сложная была, как делилась Югославия. Вот, и воевали некоторые даже, очень много ехало арабов добровольцами воевать туда, как в Афганистан и так далее. Вот даже один араб, которого может, многие знаете, Адель Фадах Вазил, он возглавлял, был проповедником высоты, он как раз был один из тех, который поехал в Кусню воевать. Вот. А потом стал, вернулся, и, ну, были у него проблемы, вернулся и стал проповедовать, выйти вот в высоты, с серединости, пути и так далее. Адрахи, может вы его знаете, он приезжал в Казань, Москву и выступал на высоте. И сама пусть, она совсем другая страна, то есть в первую очередь, вот, да, там нет такого деления, если вы посмотрите, нет таких ярких проявлений. Там есть тоже разные направления, как я сказал, в зависимости от характера. В первую очередь, характер, ментальность. Есть и салафийский настроенный, суфийский настроенный, и хламинский настроение. еще как-то настроенный. Вот. Но у них есть гармония. Вот во взаимоотношениях. Мы тоже можем прийти к этой гармонии. У них нет такой проблемы, которую сейчас мы <с £3> горлованим друг на друга. Вот. Поэтому нужно повышать уровень и решать вопросы. Нам нужны кандидаты... Исламских наук э, не 50-60, сейчас у нас нету, не 50-60, а 500-600, потому что мы же не 2 миллиона. Я думаю, тогда очень много чего решится, уверяю вас. Я так просто позволю э, себе реплику, что вот все вот эти вот градации, там, да, ведь это не чужаки какие-то это не приходит и сломает, там, да, то есть такой абсолютный атеист, светский человек, который говорит, вот ты отсюда, а ты отсюда, и вы должны друг друга не любить, нет? Ведь мы сами на себя прикладываем э, этот трафарет. Но никто за нас этого не делает но в любом случае я хотел бы передать а, слово оппоненту дорогому Мухаммаду, Муалиму. скажите пожалуйста все что вы думаете по поводу вышесказ. Спасибо. спасибо ну прежде всего я буду говорить вещи наверное нелицеприятные и не хочу чтобы кто-то на меня обижался сразу так скажу потому что Рассчитываю на то, что заявленный уровень сегодняшней аудитории он соответствует действительному. К салафитам очень много претензий, не меньше, чем у салафитов к суфиям, к шиитам и прочим. То есть это данность, которую мы не можем отрицать. И как определить, кто такие салафиты, очень трудно, поскольку словари приписывают к салафитам, допустим, братьев-мусульман, братья-мусульмане пытаются доказать всем, что они не такие, салафиты шарахаются от братьев-мусульман и в таком духе. Поэтому, когда мы говорим салафия, мы, собственно говоря, это настолько, это такое же разнообразное понятие, как и суфизм, поскольку здесь прозвучала формулировка интеллектуальный суфизм, меня от нее шарахает. «да, что это такое, интеллектуальный суфизм? Есть мистицизм Ибн-Арабий, а учение ибн Арабии назвать интеллектуальным суфизмом. Я думаю, нынешние интеллектуалы, пообщавшись с Ибн-Арабий, его бы так не назвали. Это сегодня мы уже трактуем его учение так. Другое дело, как я отношусь к я очень уважаю его как мистика, и у меня есть свое понимание того, что он, то о чем он писал. Это другой вопрос, к сожалению, время не позволяет об этом говорить. Итак, Салафия, Салафия, если рассматривать его как пятый правовой масхаб, у меня к этому масса претензий, поскольку, знаете. Тут неоднократно очень правильно подчеркивалось, что э, формы бытования вот этих вот э, течений, этих пониманий, трактовок ислама, они очень разнятся в зависимости от страны. И в Азербайджане салафия, она, а я из Азербайджана родом, э, в Азербайджане салафия, она имела возможность проявиться в таком особом цвете. Э, и связано это с тем, что население Азербайджана, то есть 65% Азербайджана исповедуют, так скажем, они шииты, этнические шииты или убежденные шииты, но по меньшей мере 65%, а по некоторым цифрам и больше. Что касается этнических э, цыпков азербайджанцев, э, то среди них этот процент э, процент шиитов еще больше. И суннитское население Азербайджана, оно традиционно исповедовало шиизм. Э, прошу прощения, шафиизм. Имеешь и... более Поближе микрофоне, если можно. То есть. Коренное этническое суннитское э, население Азербайджана традиционно придерживалось шафитской правовой школы. А то, что мы имеем сегодня, это в основном халифитская школа, она получила распространение. И вот ввиду вот этих обстоятельств э, Салафия, она э, не встречала э, противодействия, так скажем, со стороны э, суннитов. В Азербайджане других сунитских школ, поскольку э, ханафитская школа, она тоже была пришлой и не могла претендовать на то, что она здесь как бы традиционная и.. А со стороны шиитов понятно, то есть тут, тут было судито шиитское условно скажем, противостояние, хотя ж, живем и жили достаточно мирно. Но ну, определенные диспуты, дискуссии были. Итак, так Салафия имела возможность распространяться в Азербайджане. И что мы получили? Мы получили реально пятый мозга. Понимаете? То есть мы можем много говорить, что в Саудовской Аравии это традиция, там они идут по хамбалицкой школе. Нет, они не идут по хамболитской школе, они идут по своей трактовке современной, но ничто не говорит о том, что через 25 лет мы не получим шестой, а потом седьмой, восьмой и так далее. То есть я сторонник того, чтобы за рамки этих четырех школ мы все-таки не выходили, потому что иначе их будет очень много. А сегодня мы видим, что в Азербайджане их по сути уже несколько. Поскольку э, потом братья салафиты, или, как я их называю, псевдосаляфиты, потом друг с другом поссорились, и каждый опять-таки по-своему трактует. Если раньше авторитетом были, допустим, Ибн Бас, Ибн Усеймин, сегодня их нету, авторитетов стало много, причем они местного пошива. И это тоже реальность. Поэтому, когда мы... То есть, если мы рассматриваем салафию религиозно-правовом поле, то это вызов четырем масхабам и вызов с достаточно неопределенными и весьма негативными последствиями для нашей умы. Если мы рассматриваем его как социальную организацию, то есть салитетские группы, как социальную организацию, то мы получаем сектантские организации. Это сектантская идеология. Опять-таки, я не могу судить э, за всех, но я говорю об опыте, который мы имеем в Азербайджане. И э, известная, так скажем, цархидская мечеть э, Джума Наримановского района, или больше известно как абу -Бакр, Прихожане этой мечети, вот посмотрите, здесь большая разница между тем, что говорил имам и как его понимают прихожане. Имам никогда не говорил э, тех слов, э, которые потом можно было услышать у некоторых приходивших туда. Но посыл, который он давал, этот посыл сектанский. И что мы имеем? Как, я из, из собственного опыта э, расскажу одну историю, когда молодой человек, ходивший в эту мечеть, он э, утверждал, э, что в мире есть всего две правильные мечети. Это одна – Масчудуль-Харам э, в Мекке, а вторая – это мечеть Абу э, в Баку. И все. Я, честно говоря, услышав это, я не поверил. Я его остановил, Мухаммад его звали, тоже. И я говорю, «Мухаммад, ты такую вещь сказал?» Он говорит, «Конечно, это так и есть». То есть понимание неграмотной толпой слов, а фактически вот этого сектантского посыла, оно приводит вот к таким безобразным формам восприятия ислама. И умолчивать о том, что этого нет, нет, это есть. Другое дело, что почему это происходит? значит, что я, я хотел бы сказать вообще о происхождении вот этого. Почему, почему вот салафитское или вот это псевдо салафитское понимание ислама, оно получилось зеленый свет. В мире ничего не происходит случайно. И ему дали зеленый свет для того, чтобы, то есть в 80-е и 90-е годы. Э, вот эта вот псевдосоветская трактовка, она получила поддержку, причем поддержку на очень-очень высоких кругах, и в том числе э, постсоветское пространство, оно было одним из регионов, где это все проходило апробацию. Но первичная апробация, она была в Афганистане поскольку потенциал, деструктивный потенциал, вот этого сектантского мышления, они для себя, то есть на Западе, для себя открыли в Афганистане в 70-е годы, когда э, Афганистан до того был социалистической страной, и мы знаем, что вот этот вот период правления, когда это было королевство, примерно 50 лет, э, они, это был золотой век или золотые полвека Афганистана, когда страна развивалась, пусть по социалистическому пути развития, но американцам условно нужен был такой зеленый пояс, они э, включили в него Афганистан, Ирак, предполагалось включить в Турцию, потом передумали, знаем, что было в 81 году. Э, частью этого зеленого пояса стал Афганистан, и мы знаем, что руками мук, руками духовенства, было уничтожено все вот эти вот социалистические достижения, и Афганистан сегодня имеет то, что имеет. Дети растут с автоматами Калашникова в руках и э, растят в канаплю. Это результат того, что сделало духовенство при поддержке. Я не хочу никого называть, я не хочу называть имен, я не хочу называть это, но все знают, что это был слоник. Поэтому, да, это было, да, это попытались сделать и на постсоветском пространстве. Поэтому без понимания того, откуда растут рога, мы никогда не поймем, Суть происходящего с нами, суть того, что делают с нами. Ислам, я это много раз повторял, не является сектантской идеологией. Ислам, объединяющая нас всех в Пока мы не откажемся от такого подхода к исламу, пока мы не перестанем разделять друг друга на группы, нам будет очень трудно э, прийти к какому-либо согласию. И хочу процитировать... Вот когда мы говорим буквально минуту. Хочу, во-первых, порекомендовать эту книгу, если вы хотите понять, как распространяются ереси то очень интересный обзор этого привел в своей книге «Имя Розы» Умберто Это итальянский известный писатель, медиавеллист, и это сочинение всей его жизни, хотя первое и не последнее, но самое лучшее. И он пишет, «Простицы не имеют возможности выбирать подходящую им ель и хватаются за того, кто следует проповедью через их землю, кто останавливается и держит речи народу на городской или на деревенской площади». На это и делают ставку их противники – предъявить народному взору одну единственную ересь – превосходная находка проповеднического искусства. И вот это сегодня очень легко используется в мусульманском мире для того, чтобы разделить нас. Не поддавайтесь на вот эти, так скажем… Провокации. Не позволяйте использовать вас для того, чтобы делить мусульман на группы. Потому что кто это делает, он это делает не в вашем благо. Да. Позвольте. Позвольте. Я, прежде чем сам вопрос задавать не буду, хотя они у меня есть, но я позволю себе две полемические реплики. Конечно, салафиты, ваххабиты, фундаменталисты, радикалы, они не ангелы. И упреки в сектарстве, наверное, наверное что-то под этим есть. Просто я напоминаю, что не какой-то там Мухаммад, который так особо почитает одну из бакинских мечетей, а, в общем-то, представители духовенства, главы регионов, публично, собравшись под видеокамерой с медийным освещением, только что, там, ну, относительно недавно, у всех на памяти, как у нас говорят, так вернули салафитов. Да? И кто? Тут диктанты. Это первая реплика. А, значит, что касается Афганистана. Кстати, я вот вижу, здесь а, сидит Ахмед Ярмокапов, это к нему, его сотрудникам, скажем там, тоже относится. Когда я первый раз приехал в Афганистан, в Афганистане бывал очень много, бывал подолгу, я с изумлением обнаружил, что там, ну, наверное, где-то эти салапы есть, но я с ними не мог встретиться. Вот все так, знаменитые, вот так называемые знаменитые талибы – это суфии деамандитских тарикатов. Все! Там, ну, может быть, там можно найти кого-то другого, но их очень мало. Более того, я спрашивал военных воевавших в 90-х годах в, в Таджикистане. Я спрашивал, почему вы называете вот этих Вовчиками, своих просмотров Вовчиков. Ну, это от двух так вот сократили. Все это были суфии. От, от одного до, от первого до последнего. В Таджикистане не было ни одного реального салата. Все это палеософии. А, вот, Ахмед, это ваши сотрудники, вот это плохо очень понимают. Я наталкивался на статьи, где они путают Акыду и политику, где они не понимают, что талибы это не салафиты. Укламизм. А, да, последние, последние годы появился. А, а, теперь, а теперь, вопросы. И я думаю, я хочу, во-первых, поблагодарить Эльмир Муалим, потому что он поднял градус этого разговора. Он, можно сказать, знаю его мягкость, он просто отжег. А, а, Поэтому, я думаю, вопросы будут. Кто? Есть у кого-то? Вы только что говорили. Дайте кому-то еще слово. Я слушаю вас. Вопрос, к сожалению, такфира. Мы знаем, что как вот появился этот как новый масштабовый именуем. Но ну, вот если посмотреть журнал 1911 года, мы знаем, что э, нашими предками на этих землях издавались книги 30 тысяч книг, в том числе где-то более 300 периодических изданий. Был журнал Динванаишад. Э, то есть «Религия жизни вот там были богословские статьи «Вахабил Аркембулы». И, и вопрос, вот считаете ли, что вот этот проект вахабитский, э, это проект, за которым стоит Лондон и Вашингтон? К Эльмиру или к Мухаммаду? Вопросто. К Эльмиру Афянду. К Эльмиру который приехал из Бабухожги от Дениса Паларга. Нес... Хочу его поблагодарить тоже. Очень коротко постараюсь ответить. Использовался этот рычаг, безусловно, использовался Британской империей, в первую очередь накануне Первой мировой войны, для, того, для ослабления Османского государства. То есть они поддерживали его ни в коей мере не для того, чтобы новое течение создать в исламе. Им это глубоко безразлично. Они его использовали сугубо в своих политических целях и разыграли эту карту мастерски. Молодцы. Еще вопросы? Прошу вас. что Что-что? Что это насчет, насчет этого момента хотел сказать. Хотел... Какого этого момента? Касательно того, что Западом это все, все создано. А, подождите, подождите. У вас вопрос или у вас реплика? Вы хотели высказать свое мнение и хотели что-то спросить? Скорее рассказать. А, тогда вы ну, уж меня извините, но я не дам вам слова. Еще у кого-то вопросы? Я сейчас Прошу вас, пожалуйста. Она ага, говорит, у меня там про него. Для нас вы сейчас в И у меня вопрос к вам, как к нашим учителям. А первый вопрос, к вы говорили о том, что практическое решение... Э Данное ну, объединение, но ну, является увеличить качество образования и а, увеличить количество ученых. А, у меня вопрос к вам, как это сделать? Практически, что вы советуете для а, Российской Федерации, как это сделать? А сколько у вас его вопросов? Два, только и только улево. А вы сказали, практически, я имею в виду разрешение наших, наших проблем, да, на я понимаю, знать, сколько наших проблем, чтобы прийти к какому нибудь согласию. Каким образом вы практическое применение? Я начну с вашего позволения, с Мухаммад Рей. Да. Ну, безусловно, если мы хотим увеличить количество посвященных образованных людей, мы должны обращаться к посвященным образованным людям и к тому опыту, который существует в мировой практике. Вот я назвал Ознию их практиками в принципе очень поучительно потом очень много есть великих ученых сегодня, даже вчера слышали как его э, выступление так в кавычках корониста э, э, доктора профессора Таффак Ибрагима который на вопрос нашего уважаемого слушателя ответил о том что он назвал, он не мог найти никого из ныне живущих, как представителя воспитанного на школе братья мусульман Юсуп Гардавича, больше никого не нашел из живущих, видите, даже такой либерал и хронист, как только его не называют, но... Это тоже очень показательно, то есть мы не должны, не, но у нас очень много прессов пишется негативно на этот счет. Есть не надо вот, это вот, вот этот негатив по отношению к очень уважаемым, действительно академическими знаниями и пользующимися огромным авторитетом. Мы есть у них определенные ошибки, да он немножко влез. В политику, да, действительно, он подорвал немножко авторитет, влез сирийские сирийский вопрос политический. Лучше бы он оставался в богословии. Ну, сейчас, в принципе, как я понял, он несколько осознал это И сейчас уже не, не старается иметь политические вещи. И много, помимо него, очень много э, великих ученых, о котором э, говорят. А, Мухаммад, вот можно я тебя вот немножко врусла? русло да. Вопрос был мне о том, как много э, великих ученых есть и скольких из них э, ты знаешь. Ну, простой. Практически. А про Я, с вашего позволения, немножко уточню. Про оно нужно посылать, грубо говоря, людей учиться в признанные международные исламские центры. Алиасдар, институты Рияда. Там, или же нужно делать что-то свое, типа Булгарской Академии? Я знаю, что я, я даже намеренно эту шпильку втыкаю, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. А если, допустим, за рубеж, там, у нас, это нужно создавать, а если за рубеж, то куда? Нужно э, работа по всем фронтам, особенно мы сейчас находимся в таком очень, не очень э, таком хорошем положении в плане образования. И поэтому нужно работать. Надо создавать и академию, которая сейчас пока, к сожалению, без академиков. Вот, и надо значит, привлекать академиков из-за рубежа, раз у них у нас нет ее, и мы без этого не сможем. Но, естественно, если мы посылаем, естественно, должна быть система, потому что мы очень много людей посылали. Я лично очень много посылал в 90-х и увидел ошибку в том, что мы посылали зеленых. Вот, да, и не было системы, поэтому большинство мы послали, ну, по крайней мере, из Российской Федерации было послано 10 тысяч молодых людей за рубеж. Да? Но в результате, в результате, это из них реально получили степень там, магистры, это можно пересчитать на... Дипломированных специалистов. Да, дипломированных специалистов. Из них в лучшем случае и в лучшем случае 2-3% из тех, которые поехали. Из 20, то есть из десятых тысяч где-то ну, процентов 3-4, может быть. Это, ну, это, По оптимистическим моим подсчетам приехало и получило диплом. А остальные приехали и несли действительно ересь. Вот. И выступали от различных авторитетных международных Университеты, в которых они были двоечниками и недоучками, и, или выгнанными, или ушедшими, подавляющее большинство было такие. Но приехали говорили, я закончил, я учился в Алязаре, или даже говорили, я закончил, но подавляющее большинство не закончило. Вот. И то же самое касается университетов Саудовской Аравии, Яда, Мики, Медина и так далее и других университетов. Очень многие не закончили, приезжали, уже толкали свои, создавали проблемы в своих общинах и так далее, и таким образом сделали. То есть вот, надо вот эти моменты учитывать, да, и надо идти за опытом. Действительно, очень сильно, сильные ученые, очень сильно образованные, интеллектуально образованные, очень много есть в исламском мире. Их очень много в Европе. Многие по тем или иным соображениям, особенно сейчас, на Ближнем Востоке, очень много переехали в Европу, создали центр, центр, Международный центр исламской мысли. То есть там очень много интеллектуальных профессоров тоже работают. То есть с ними надо контактировать, их надо приглашать. Может быть, преподавать болгарское, даже считаю нужным чтобы они здесь принимали участие. Таким образом мы можем восстановиться, восстановиться, потому что мы ОММА, исламский ОММА, сообщающийся СУД. И отделять нас... Это, того, что Сталин сделал, отделил, Сталин забросил на Советский Союз, железную занавесть, все отделил нас мусульман, их, и в конечном случае что от них, от нашего образования, культуры и так далее осталось. Да, мы видим. И сейчас мы страдаем в этом плане. Поэтому не нужны железные занавесы, нужно быть открытым мусульманским умом, сообщающим сосуд. Нам надо восстанавливаться. Спасибо. Второй вопрос был адресован. Эльмурглиев, напомните, пожалуйста, вы помните? Прошу вас. Спасибо, господин. Прежде всего я хотел бы очень коротко на реплику молодого человека ответить, поскольку речь не идет о том, что Запад создал это течение. Я говорю о том, что они их умело используют. Что касается практических шагов на пути к согласию между мусульманами, то э, нужно искать его в Коране. Аллах Сухану говорит, «Заходите в дома через дверь». Когда вы начинаете делать что-то, Идите постепенно, не пытайтесь залезть в дом в окно, не пытайтесь подняться на 16 этаж, минуя все предыдущие этажи. Что это означает на практике? Это означает, что инженер, он должен заниматься своим инженерным делом. Если ты врач, ты должен не пытаться стать умнее богослова в вопросах теологии а заниматься своей непосредственной обязанностью хорошо и качественно лечить пациентов, которые обращаются к тебе. Вот о чем речь. Дайте возможность теологам заниматься их делами, а когда приходите в мечеть, учитесь у них нравственности, учитесь у них деянию добра, набирайтесь у них позитивной энергии для того, чтобы нести эту любовь, это добро в общество дальше. Не, не входите в те двери, в как, зная, что вы дальше не пройдете. Не пытайтесь войти в океан, зная, что вы будете вот плавать только у прибрежной линии, если вы готовы идти путем, допустим, я сам получил медицинское образование, я закончил медицинский вуз, в чем меня очень часто упрекают, и так с издевкой, хорошие братья самых разных мастей, говорят, он переводчик, намекают на это. Нормально, я очень рад, что я перевел Коран. Ибн Аббас был даржумян И если вы меня называете переводчик Корана с негативным оттенком, то я согласен, нормально, я пусть, пусть я буду. Если я сумею довести до моих братьев и сестер смыслы Корана, то это здорово. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам делать, каждый должен заниматься своим делом. Клянусь Аллахом, я убежден, что я, Абдурауф Казра, Мухаммад Салахаддин, Тауфик Ибрагим и любой другой, мы найдем друг с другом общий язык, но люди, которые интерпретируют мои слова, вырывая фрагменты из книг, которые я написал, и которые интерпретируют услышанное от Абдура Хазрата или от любого другого проповедника и наставника, они друг с другом прийти к согласию не сумеют. Я очень много общался, я живу в Турции, я общаюсь с руководителями разных турецких тарикатов, я хожу в разные мечети, и я... Веду с ними дискуссии, и я вижу, что я, я их слушаю, и меня слушают, и меня слышат, и все нормально. Но когда я начинаю общаться с каким-то рядовым, э, даже не Мюридом, он даже не мюрит, он просто считает себя Суфи. Понимаете, вот э, хорошо, что сейчас Абдураул здесь, потому что Суфи, и он очень правильно почетнул, Суфи – это ступень. Он должен пройти это для того, чтобы подняться на эту ступень. Но сегодня каждый прихожанин э, мечети, который толком даже шариатом не овладел, он уже считает, что он суфий. И начинает защищать суфизм ревностнее, чем это делали бы гранты или делу. Поверьте мне, допустим, я не хочу опять-таки называть имена, но я общался и с саляфитскими шейхами, и с суфитскими руководителями больших джаматов, и все нормально. А почему же тогда рядовые мусульмане? Потому что занимаются не своим делом. Последний вопрос. Да, И его, простите, пожалуйста, но его уже зарезервировали. У нас э, время поджимает, но у нас будет еще одна часть. Да, спасибо. Очень э, такой э, наполевший вопрос. А, в какой-то мере это повторение вопроса, который был задан на предыдущей сессии, но все-таки, э, да, у нас есть ребята, которые проучились. У нас есть э, такие, да, единицы, которые степень получили. У нас есть доктора шариатских наук в России, мы знаем. Но опять же, на практике мы сталкиваемся с проблемой, когда кого-то... Э, Возникает желание пригласить для работы, для участия. Начинается вот это вот наше «О, с ним? Не-не, с ним не будем». «Нет, да вы что?» И вот навешивание ярлыков. Я понимаю, что вопрос скорее риторический и крик души, но все-таки, раз уж у нас есть такая почетная публика собралась, я хотел бы от каждой из вас очень кратко да, в виде Блица ответ услышать, в том числе и от вас, уважаемый наш модератор. Сумеем ли мы преодолеть вот эту вот тенденцию и что для этого надо в первую очередь каждому сделать вот лично? Я думаю начнем, думаю начнем с Мухаммада. Что вы думаете по поводу того, с кем бы вам не хотелось бы встречаться, говорить, обсуждать что-либо? Что касается встречаться у меня я готов совсем встречаться, у меня нет никакого комплекса в этом плане, я с удовольствием, когда мы встречались, общались, у меня абсолютно нет. Любой приходите, атеист, сатанист, я готов общаться с большим удовольствием. А вот, это первое. А что касается, есть препятствия, ну, во-первых, то, что вы провели вот этот прекрасный... Прекрасный проект это то, что вы проводите, это тоже показатель, что мы свободно здесь общаемся, разговариваем. Это тоже одна из ступеней к тому, что вы сейчас сказали, как преодолеть. Действительно, есть определенные стереотипы в кабинетах. Но которые, вот, в принципе, отталкивались от этих политических, сепаратистских движений, которые были. И они считают, и востоковеды, и, ä, некоторые востоковеды им поддакивают или подают подкладные записки или еще что-то. То есть они подтверждают это, что все заграничено очень опасно. Вот. И, естественно, нужно до этих кабинетов достучаться, просто объяснить, что это не так. То есть, к сожалению, это, в этом направлении слабо работается. Вот. А, в принципе, там очень понятные люди. Вот, мне приходится очень много тоже и с ними общаться. Там очень много понятных людей, которые понимают, ну, просто, к сожалению, нет людей, которые до них могут доводить. То есть, не хватает людей, которые могли бы доводить. Но вот вы же привели что что проводят темы, это из Шикарный пример, будучи в Татарстане, в регионе. Вот. Так что я думаю, если идти такими путями, мы многие вопросы не сможем преодолеть. И вот очистить вот наши сообщающие сосуды мы будем мощной международной умой. И будем на благо как своем мы в России, так и на благо всего российского общества и мирового сообщества. Спасибо. То есть из ответа я понимаю, что Мухаммад ни с кем не боится встречаться, у него нет идеи и, судя по всему, когда нам говорят, что такие случаи били, это не к нему относится. А, и к нему. Наверное, и не ко мне, хотя бы потому, что меня редко приглашают в Россию. И в действительности мы уже идем этим путем. И... То, что я видел э, и в Казани, и в Москве пять лет назад, и то, что я вижу сегодня, как говорят у нас в Баку, да, не в Одессе, это две большие разницы. И это здорово, это очень э, вселяет надежду. Что делать нам дальше, каждого из нас, прежде всего мне? Пониматься Всевышнему Аллаху, который сказал в Священном Коране «Ля тузаку Пытайтесь обилить себя, не пытайтесь выставить себя в белом свете более праведными, чем все остальные. Будьте самокритичны. Тогда вы станете и настоящими сарафитами, и настоящими суфиями одновременно. Ну, а тебе я скажу, что я как раз по-человечески понимаю э, вот эту вот реакцию, когда кто-то с кем не хочет встречаться. Э, и когда я просматривал список э, людей, которые должны были предположительно, самые первые списки, намёточные участки во всем э, этом мероприятии, я, естественно, видел э, фамилии людей, имена людей, когда у меня что-то там такое внутри. Э -э. Я даже не понимаю, понимаю, что, э, в принципе, я вражаю но сказать, что э, я не хочу с таким-то, лично для меня это э, ну, признание трусости, что ли. Побоялся. Не дай бог подумают, что побоялся. Там, да? Лучше быть битым, чем быть э, названным трусом. Поэтому, но я хочу вам сказать, э, что по-человечески, вот именно вот, с точки зрения своего навсора, я, конечно, понимаю, людей, где которые... с этим, да я не хочу рядом сидеть. Ну, как мы все знаем, нас нужно беспощадно задавливать, а мусульманин может бояться такова. Но. У меня вопросы к вам. Вы дважды вернулись к этой теме. Может, вы просто возьмете и заложите тех, кто э, отказывался с кем встречаться, и дело в конце? Нет, нет, дело не в этом, дело не в этом. Это был вопрос в данном случае э, по поводу специалистов, которые приехали, обучившись э, в других странах. И у нас есть такие специалисты, дипломированные. Э, их потенциал надо использовать. Но они не хотят встречаться. они сами э, понимают. Э, но которые, принципиально, против, говорят, нет, вот, ну, ну так вот. Я И буду. можно помочь? Я сегодня, я вчера с ним беседовал с одним из ваших шейхов, Я хочу сказать, что у нас впереди, сейчас мы немножко отдохнем, совсем немножко, а впереди у нас еще вишенка на тортик, впереди у нас тема традиционного ислама, это тема про то, что никто не знает, что это такое. Это тема типа про то, большинство не верят вообще в существование этого, да? Это любопытная тема, и только ради нее одной бы я бы сюда приехал. Даже не то, чтобы вот провести это мероприятие, а просто чтобы послушать. Потому что, ну, в общем, традиционный ислам – это в какой-то степени загадка. И эта тема у нас впереди. А пока, да.